Всем привет, друзья, подписчики, случайные зрители, всем здорово! Сегодня я решил снова пошариться на Алиэкспресс в поисках чего-то необычного. Поверьте, на этом сайте очень много чего можно найти. Сегодня я вам представляю 8 самых необычных телефонов, конечно, с ссылками в описании на них. Восьмое место ⁇ эмпатия у 1. Этот телефон можно было бы отнести к категории маленькие телефоны, но только не сегодня. Необычность телефона заключается в его якобы суперкамере, которая, как уверяет производитель, может снимать в HD-качестве. Но это не так. Стоит лишь зайти в характеристики телефона, нажать на раздел «Камера», и увидите и поймете, что камера э, в 1,3 мегапикселя никак не может снимать в HD-качестве. Емкость батареи составляет 700 мАч, разрешение экрана 320 на 240 точек, диагональ чуть более 2 дюймов. Приобрести псевдо-HD телефон можно за 2500 рублей. Седьмое место. TKEXAN P302. Очень необычная, на мой взгляд, раскладушка, с не менее необычными характеристиками. Очень большой экран в 3 дюйма, с очень хорошей 5-мегапиксельной камерой. Также производитель уверяет нас, что в этом телефоне батарея до 5800 ти мАч, что очень много для такого телефона. Также, если вы могли заметить, у него два экрана. Один основной, а второй показывает время. Приобрести это чудо телефон можно за 2,5 тысячи рублей. Шестое место. New Mind F15. Очень необычный телефон в виде машинки. Я думаю, у каждого в городе есть такие небольшие магазинчики, в которых обязательно есть подобный экземпляр. <как> да нет, конечно. Емкость аккумулятора составляет 1500 мегаампер, диагональ экрана 2 дюйма. Этот телефон, я думаю, идеально подойдет маленькому ребенку, который может по нему как звонить, так и играть им в качестве машинки. Приобрести телефон-машинку можно за полторы тысячи рублей. Пятое место. New Mind F3. Это еще одна телефон-машинка, но уже с более лучшими характеристиками, чем предыдущая. Во-первых, у него есть камера. Какая-никакая, но она есть. Во-вторых, батарея на 1600 МАч. Это важно. Ну и дисплей полтора дюйма. Это, в принципе, все, что его отличает от предыдущего телефона. Цена стоит прежней, полторы тысячи рублей. Четвертое место. Mafam. 185 это телефон выполнен в стиле ретро телефонов так он мне понравился далеких 90-х меня поразила батарея этого флагмана емкостью в тысяч... Вы только слушайтесь емкость батареи этого телефона составляет 16 тысяч 800 мегаампер часов что через чур много что а значит этот телефон можно использовать как power bank также у нем есть камеры на 1,3 мегапикселя, экран 3 дюйма, также есть поддержка microSD-карты до 8 гигабайт. Купить ретро телефон можно за 3000 рублей. Третье место. MothSync PkX9. Представляю вам телефон специально сделанный только для истинных поклонников трансформер. Да, я думаю вы заметили, что он сделан в стиле трансформера Bumblebee. Телефон реально крутой и очень большой. Также у него очень большая батарея на 5000 мАч. Также есть мощный фонарик. Телефон очень громкий, а значит его можно использовать как колонку. С таким телефоном не стыдно выйти на улицу и похвастаться им. Можно на это забыть об обидчиках, так как у тебя есть свой собственный телефон-трансформер стоимостью 2500 рублей. Второе место MoFam BMW t 60. Телефон BMW. Кто бы мог подумать, неужели эта фирма уже и телефоны производит? Нет, это китайский телефон, сделанный в стиле BMW. Получилось очень стильно, элегантно и солидно. Батарея 1000 мАч, есть камера, но вы не думаете, что она супер там какая-то. Приобрести телефон можно за 2500 рублей. первое место. Итак, представляю вам самый стильный и роскошный телефон со всего AliExpress. Вот он, телефон арабский цветок лотоса нефритового Буды. Выполнил этот телефон в арабском стиле, все очень красиво и главное блестит. Есть камера, но она не самая лучшая, батарея на 500 часов, диагональ экрана 1,5 дюйма. В принципе, характеристики стандартные для мини-телефонов. Очень подойдет для женщин в качестве подарка на 8 марта или день рождения. Купить этот чудо-телефон можно за 2500 рублей. На этом у меня все. Вот такой вот вышел топчик. Если вам понравилось, то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи!